Вот такой вид открывается с одной из вил на Бахоле. Да, океана тут далеко, но зато есть вот такой вот бассейн. Это вилла Mountain View Guest House в Бахол, на острове Бахол. Сейчас посмотрим, что у нас внутри номера. Так, такой вот номер. Большой просторный внутри. Такой замечательный вид из окна. Открывается. И такая вот ванная комната. С ванной, с горячей водой. И тут тоже так вот открыто. Тут у нас душа. Ночью и вечером очень приятное освещение. Можно принимать ванну. Ну вот так. Увидимся.